И снова здравствуйте! Я Мирея Гринельт, и мы продолжаем проходить Метро 2033 версии Redux. Говорит Москва. Станция метро, проспект мира. Достаточно давненько ну, мы с вами не живы, играли. Ли меня Это Давайте вспоминать, что тут и как. И я думаю, если я что-то забыла, вы мне наверняка напомните. Так, насколько я помню, мы с Бурбоном добрались Эх, до станции Нет, Маркет. Начальник станции. Сейчас Командир слышит, сейчас занят. Подойди позже. Окей. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро и мира маленькие кусочки прежней жизни люди если вы живы ответьте так ты кто, кто mm -hmm. не хочет говорить чувак Может, самогончику наверное, о, о патронке смотрите прикольно мечали, в общем а, будем смотреть День все, все. поздравляю мама или после мама. меня сейчас никто не дружит он сказал огонь вырастет будет солдатом ну да, проспект мира. Знаешь, с той ночи, когда кровососы напали на нас из бокового туннеля, я у них каждую ночь кошмары вижу. Себя вижу, как я командую своим отрядом. Они не слушают меня. У всех стволы опущены, все словно пьяные. Кровососы идут на нас прямо. Я кричу: стреляйте, сукины, дети! Огонь! Огонь! А меня никто не слышит просыпаюсь весь в поту Ответьте. сын плачет жена плачет это давайте Москва. мы с тобой выпьем Давай. Мира. Да, очередная душесчипательная история Дорогие, если вы живы, Слышит тут... ну хорошо хорошо что все это не у нас отойдите от ворот выход закрыт скорую блять ворот Здесь как вокзал какой то ожидание. Думаю, в Питерском метро должны быть, быть выжившись. Там ведь есть станция, которые поглубже наших расположены. Я там как-то бывал по мазкости. И на многих станциях смотрю по краям платформы, где поезд подходит. Чугунная стена и двери железные в таких арках. Поезда самого ты не видишь. Садишься через эти двери в него. Я спрашиваю, зачем такое нагородили? Никто точно не знает. Кто-то говорит, на облицовочные материале станции решили сэкономить. Другие — защита от наводнений. Один метростроевец рассказал, что когда они эту самую линию строили, у них пол бригады кто-то в тоннелях пожрал. Уходит человек из Борис, и все, нет его. А на следующий день инструменты его находят или каску. От общественности, ясное дело, все утаили, и от греха подальше эти стены железные построили, чтобы избежать жертв среди гражданских. Это еще когда был войны. А что уж там теперь творится с радиацией? Представить себе страшно. Вот, да, я, кстати, в курсе, я была, когда в Питере. Мы спускались в метро для того, чтобы сравнить просто с московским и с киевским метро. И да, на самом деле, самое жуткое метро – это питерское. Там, да, там вот такие вот есть станции, где просто ты спускаешься, и ты не понимаешь вообще, что ты, где ты и где ты вообще находишься. Так что да, я мужика очень понимаю. Так, а это что у нас? Тут такой бар? Наливайте. Хрен на себе пять патронов, Рюмашка. Так, <logical and surprised City> <pajamas> а что у меня здесь? 289? Ну давай. Нормально, мы ему платили, что ли? Типа это за двоих? <свят> Супер, блять, Ну давай выпьем О -о -о -о. Слушайте, <свят> по сравнению с тем бухлом, которое мыли пили на предыдущей станции, здесь более ядреная фигня. И на многих по <свят> надеюсь, многих кони не двинет Офигеть. Ты зачем такое Никто точно не знает. Да И ладно, идемте дальше. Быстро попускают, кстати. Это хорошо. И так, что здесь у нас? О, мало <паспорта> А интересно, <паспорта> можно хоть какую-то мелодию наиграть? А -а. Ну просто скажи, о чем Не это? получается. А я у мамы попрошу бутер с крысой и грибами. Это о трех охотниках, которые отправились на станцию Полежаевск. До и после того, как она сгинула. После, конечно. Ну, и что случилось? Они обнаружили, что на станцию никто не нападал. Там мне вообще ничего не Это хозяин туннелей приказал жителям подвигал. станции друг друга перерезать. Ух ты! Круто как! И все, теперь иди за бутербродом. Зачем это? Я и так уже все знаю. Давай, кати за мной на своей дрезине. Нифига себе у вас А, засранец, представляете? Да, дедуля, что-то ты лыханулся. Держи. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Да уж. Не будь Я таким не глупым в следующий раз. Отличной одежде. Наследие великого Черкизона. Бери, не пожалеешь. Наследие великого Черкизона. Это черкизовский рынок в там <смех> да мне вообще ничего не надо. А, прикольно. Ну да, да, да. что Ты все же в грязи со средними валяться. Прикупи себе красивой одежды. Почувствуйся гламурным. Будь звездой. Будь звездой. Да здесь я бы купила, бы но здесь ничего, блин, у меня не активно. <смех> Прикол. Мерзко. Дети убегают от родителей, их находят мутанты, и эти мутанты едят у детей мозги, и дети тоже становятся мутантами. Ну, типа ты видишь своего друга, идешь к нему здороваться, а он раз р -р -р -р, и жрет твой мозг. Круто, да? Да. Клевко. Крысы? Хрена себе крысу, смотрите, как кони, блин. Огромные. Ладно, смотрим дальше. Веселый. Здесь народ. Вдруг пожар. Так, в пожар. А чуть позже. Зайдем, сейчас здесь все посмотрим. тебе дают орден, и принцесса выходит за тебя замуж. Да, Купишь? На прошлой неделе же, дешевле. Было. Ну и ладно. Дороголадно, ну, нахрена ему принцесса нет, в метро, я по стесняюсь спросить. честнее сделать ты здесь, блядь. Так. Ну, вроде бы и все. Одни грибки у нас. И молчать. Подражала-то. запретили дурь. Налитая Если кто из щелноков с дозой, все конфискуют. А торговца вышвыривают фон. Алекс говорит, если поймают два раза, пожизненный запрет входа на Ганзу. Для челнока это голодная смерть. Ну, говорят, дурь потихоньку мозги выжигает. А другие говорят... Она тебя изнутри меняется временем. Превращает в грип. Ну, видно, они что-то такое знают, раз решили бороться. Да ладно. Чего это они вдруг такие сознательные стали. С наркотой бороться. Видел тут Кришнейто. Полбалыч такую историю о них рассказывают? Типа они собираются проникнуть в Курчатовский институт, разогнать реактор, подорвать. Нифига себе, досрочную Слава Богу, пока ничего Я не ехал. Да. Вы знаете, я вот не очень понимаю э, использование дури в таких условиях. Здесь и так кругом радиация, еще какая-то херня, грибы, блядь, испарение. Еще вот только вот к такой паленой водке дури не хватает. И вообще, чтобы дебилом стать. дебилом здесь жить, наверное, не Ну... ...очень долгий, потому что Тургеневская станция проклятая и заброшенная черт знает сколько лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китай города добраться, надо обязательно большой караван набирать. Когда много народу идет, говорят ничего особенного. Туннель как туннель, сухой такой, тихий, ни боковых туннелей тебе, ни шахт. Деться из него даже некуда. А через день бывает кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один и все. Поминай, как звали. Бесследно. Сталкеры говорят, не в О, коем заметочка Нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься на весь. Давай, давай. Они заговоренные звезды эти, гипнотизируют или что-то вроде того. Посмотришь раз, и все, глаз не отвести. А потом не успеешь моргнуть, как тебя внутрь затянет, в Кремль, все ворота-то распахнут и настежь. А обратно оттуда никто никогда не выходил. Поэтому сталкеры никогда к Великой Библиотеке поодиночке не выходят. Если один на Кремль засмотрится, другой, чтобы его в чувства привел. Так, заметка. Фильтры, фильтры, фильтры. У сталкеров только и разговоров, что о фильтрах. Что вот, мол, сейчас уже не то, что новых не найдешь, а и нормально восстановленных. И что уголь сволочи набивщики экономят, так что не успеваешь фильтр на противогаз накрутить, как уже за новым надо в сумку лезть. Но все равно, чтобы сталкеры о фильтрах не говорили, дорожат ими больше, чем патронами. Это и понятно. Мутанты на поверхности могут и вовсе не встретиться. А вот от отравленного воздуха там деваться некуда. О, кстати, а Бурбон же говорил прикупить пару фильтров. Надо будет не забыть. Хорошо. Нет, нет, нет. Ну, окей, давайте зайдем сначала в... Да, да, да. Вот как раз под знаком <с -2> не зажигать, зажечь зажигалку так давайте глянем что здесь у нас есть Залетай, так обмен продажа тюнинг Ну, револьверы я не менять не продавать не собираюсь <можешь> э -э -э -э так это у меня ублюдок продать за 16 патронов как-то маловато обмен убойник точно скорострельный дробовик да, великолепен как оружие, на средней дистанции выгаляюсь. так и в ближнем бою однако перезарядка занимает довольно много времени Тихарь, самодельная пневмо-винтовка, практически бесшумная и точная Избыточное давление в баллоне повышает убойную силу, но держится недолго А, эта штука, которая шариками стреляет Ну и, собственно, револьвер И ублюдок То есть один ублюдок на другой поменять, доплатить 55 патронов Так, понятно Я так думаю, мы возьмем лазерный За такую цену даже думать не о чем Окей ну и на этом все, потому что ублюдка я хочу заменить на Калашникова, который Бурбон обещал. Я надеюсь, он стол свое сдержит. Так, а здесь нам... О, фильтрики. 20 монет. Берем. А здесь... Где здесь количество штук-то выбрать? Хрена, следующие 30. Ну давай. 45. Ну. Давай возьмем еще один. Следующая 68. Охренеть, у вас, блять, как э, с каким шагом увеличивается цена? Так, зажигательная граната. Слушайте, гранаты я не очень пока поняла, нужны мне или нет, поэтому покупать я их не буду. Талика метательные ножи. М -м -м. В смысле, руку. Зачем тебе моя рука? Так, а здесь у нас что? у нас что-то все заперто а это что за хрень 10 монет за что да что за испытание 123 это типа тир что ли нет нахрен в этом тире я так поняла я еще и патроны собственные трачу которые за деньги покупаю бульки, а нет нет пока. Бульки. ну давайте глянем бульки. я просто не помню что у меня чего 35 на дробовик 56 это револьверные 27 шариками у меня на них нет ничего и 240 это на на ублюдок спасибо окей а это что такое за хрень офигеть это продается видимо нет классная вещь я бы такую бы ну хотя видите для нее нужно еще иметь видимо собственные пути или или хороших знакомых на при железной дороге же не видимо денег не Обмен курс. так ладно здесь Обмен мы в принципе валют. все посмотрели все взяли мам, а, мам, заткнись катька мы на этой неделе уже ели мясо Ну, пожалуйста мам. Я только поиграю и отпущу ее С медведем своим играй Хватит животву транжирить Да, представляете, да? На этой неделе уже ели мясо и все Да, нищета сплошная И при всем при этом еще и вот это вот Постоянные какие-то войны непонятно за что Под землей не сахар Согласна, согласна Ладно, давайте пойдем посмотрим. <решит> А, собственно, брубон. Ну, значит так, я тут добазарился с одним песом. Ну, конечно, жматяры нереальные, но тут уж ничего не сделать. Да, вы... Зашибись, да. все вызвали. Ну, ладно, пойдем. Вроде как мы все посмотрели, ничего не пропустили. Сейфов я здесь нашла только один. Проваливай отсюда. Быдло, блин. Все, да? Больше ничего умного не скажешь. Да, мне бы, кстати, не помешал такой броник. Было бы неплохо. Не задерживаемся. Проходим, проходим. О, Бурбон, а что тебя с ногами? Чувак, ты вообще как, нормально? Это у тебя, блядь, протезы, что ли? я болзею, блядь. Это Москва. Они вроде нормально Москва. все. Глюк, да? Станция метро, мира. <говорит>, Будто сам не знаешь. я уже Михи забыл. прием. Но Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я себя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Приятно с вами иметь дело. ой ёй шутка мы немножко обожгались по-моему ворота открываются вы уверены, все по местам прикройте меня черт ненавижу это мы выходим что ли <круто -припас> мне здесь понравилось ну, хотя, вы знаете, станция какая-то маленькая, она больше давай. похожа на перевалочный пункт. Вот Надо ну, чё, чувак, ладно, давай, не поминайте лихом. Красавчик. Держите. Кого держать? Держите. Блять, вы чё? Пошли, пацанчик. Гурбун, ну, а что ты напорол уже там? За что нас держать-то хотели? <связать> <связать> Ладно. Так, ну чё? Я так понимаю, мы на поверхность поднимаемся? что то больно светло. <связать> как описать чувство, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. А теперь будь очень, очень на Так, пять минут у меня на противогазе.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 Дурак ты, блядь. обущи как следует. Но вдруг тут есть еще один строн. Они часто на поверхности с хромом куда добычу сталкиваются. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, ну давайте смотреть. Бурбон, так, конечно, он ага, сволощай еще. Пригодится. Но пока он... А тут и пока он нам помогает, Спасибо, ну и в принципе, видите, у нас с ним взаимовыгодный договор, ой, никак, ну что, готов? Тогда да, дальше. ни хрена не готов, подожди, так, ну что, смотрим, может быть здесь где-то сейфики, ключи и все прочее, ну и собственно, да, фильтры, патроны и все прочее, Здесь у нас чисто и пусто, нет входа. Прикольно. О, чувак, патрончики. Это касса, видите, касса метро. Опа, ключ. ха, -ха. отлично, отлично. Осталось сейфик найти. Заперто. Так, а здесь что? О, фильтр. Фига себе, если бы не было метки, и вообще бы никто бы в жизни не видел. Три минуты у меня еще. Ладно. Где здесь может быть сейф? Патроны насыпью, это наверное гильзы. Телефон, смотрите. Сто лет не видела таких телефонов. Прикольно. Так. А вот теперь давайте-ка. Опа! А. Спасибо за подсказку, кстати, друзья, что подсказали, как можно обезвреживать растяжки. Потому что перепрыгнуть я пыталась. Вы помните, что у меня получилось? Ну, если... И, блядь. Что он здесь делал? Слушайте, а вот эти стрелки, они зачем? То есть это у нас лук, арбалет что-то будет или что? Блин, страшно на, на, на откры... А что огонь? В смысле, посветлело почему? Хм? Ну ладно, не поняла. О, еще одна растяжка. Угу, отлично. А, вы знаете, очень страшно выходить сейчас на открытое пространство, потому что там летают вот эти вот безумные твари. Сейф и заметка. Ха-ха, круто. Так, ну что, смотрим. Здесь у нас что такое ящики с оружием но оно все не открывается Вейн. так ладно заметка с того самого дня как я оказался в метро я мечтал снова подняться на поверхность снова увидеть тот волшебный огромный город из моих снов светлый живой город из моих детских воспоминаний но то что я увидел наверху призрак кошмар я не узнал его не могу больше представить себе, как я тут жил раньше. Как мы жили тут с моей мамой, как были счастливы. Ничего не помню. Даже ее лица. А ведь я так надеялся, что поднимусь на поверхность, и ее лицо, ее улыбка хоть на миг промелькнут передо мной. Нет, я здесь совсем один. И у меня нет другого дома, кроме метро. Ну и сейф здесь же. Угу. Окей. Так, а тут у нас. А, а, ничего. Меньше минуты осталось. И вот это вот одышка Артема, если честно, действует на нервы. Ну что, возвращаемся, я так понимаю. понимаю, здесь все так вот я представляю насколько жителям метро теперь страшно действительно выходить на поверхность потому что в метро по крайней мере у тебя только в горизонтальной плоскости враги а здесь еще и сверху кроме того что горизонтальной плоскости враги вертикальной плоскости враги еще и нужно не забывать что постоянно менять фильтры, а их не так много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 Пацан, нычкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Где она? Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Это та дрянь, видимо, помните, которая в самом начале игры перевернула э, машину, когда нас встречала команда с мельником. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Да, хрененная красота. Давай, прыгай, я тебя поймаю. Сейчас разгонюсь, погоди. <связывающие> а, блядь! Су! <Сука! связывающие> а, охренеть, блядь. Да что ж, мне так не прет то а? Тебе, блядь, не прёт. Замечательно. Трещит радиации мы хватанули. Придется тебе обойти это, Артем. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в две секунды. Он дал, видишь, здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании. Там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное, Артем, главное, не ешь желтый ег. Придурок. Пиздец. То есть я сейчас вот в этом кошмаре должна одна пробираться. Блять, Куда мне прятаться-то? Сука! Да какой компас, блядь, дайте мне выбраться отсюда. Ведрные тусати же. Блять, выпрыгивай. Да выпрыгивай ты, блин, черт. Так, а сюда оно не зайдет? Вот дрянь. Слушайте, а можно ее как-нибудь грохнуть? Или она не... Ну, то есть неубиваемая, бронебойная. Так, меньше двух минут. Да, блядь, дай пройти. Скотина. Так, а мне вот сюда, вот я так понимаю... Давай, давай, давай, давай. а, -а, -а, -а. это... Чё, куда дальше-то, блядь? Ага. -а. Сюда, что ли? Минута. Капец, стремно. Слушайте, а скажите, вот когда фонарик включен, вот эти вот всякие демоны и всякая хрень, они видят, что противника или без разницы? Потому что... Патроны берем. Потому что без, фон... без фонаря видно не очень хорошо, но если меня со включенным фонарем обнаруживают противники, я лучше без фонарика буду ходить. То есть, было бы неплохо, если бы вы мне сказали, есть ли смысл выключать фонарь или нету. Так, ну давайте посмотрим, что здесь. Может быть еще что-нибудь там, я не знаю, ключи, какие-то заметки, может быть там какие-то... При... блять не на ту кнопку нажал, ну ешкин кот! Сука! Просрала один фильтр, блять. Ладно, хер с ним. Так, здесь ничего. А здесь. Угу, тоже вроде чисто. Ладно. Давайте-ка зарядим фонарь. Ну чё? Блядь, стрёмно. Куда идти? Мама? Да, блин. Скотина. О, что то там промелькнуло. Где? Угу, Хорошо. Блять Топают где-то Да проходи ты мимо, скотина Проходи Блин. Я, кстати, наконец-то разобралась, что дробовик, вот если нажимаешь кнопку при Сейф. Блять! Если нажимаешь кнопку прицела, то он э, выстреливает сразу из двух дул. То есть, ну, потому он, видимо, и называется дуплет. Так, сейф нашли. Заперт. А ключ? Хрен знает где. Сейчас будем смотреть. Может быть, найдем. Вот. А -а -а. И прикольно. Мне это понравилось. То есть вдвое мощность усиливается. выстрела, я так понимаю. Да, понятно, что патроны тратятся вдвое быстрее. Но, знаете, тут либо жизнь, либо кошелек. самое обидное, что с этих мутантов ничего не возьмешь, кроме анализов, блядь. То есть, если там с бандитами перестрелка, то с них хотя бы можно лут какой-то снять, там, в качестве патронов, еще какой-то хрень. А с этих вот мутантов, блядь, кроме растрат, ничего. Сталкер, что ли? Да. Спасибо, дружище. Так, а туда я могу выпрыгнуть? Ни хера. Ладно. Так, чуть больше минуты. Ну что, я так понимаю, на этом уровне мне кажется, все. Ладно, пойдемте наверх. Я думала, найду ключ от сейфа нихера. Да-да-да, сейчас, сейчас. Можно немножко еще подождать. Тем более я один фильтр просрала. Теперь будем тя тянуть подольше. Ну, собственно все выше никак Что, кого спасать-то чувак тебя по моему спасать уже бесполезно Прикольно. Артему подглючивать временами. Я так понимаю, это какая-то контора, видимо, была. Видите? Столы как в офисе. Остатки компьютеров. Ну да. Мужской санузел. Ёшкин кот! Блядь! Куда оно? Я херею. Угу. Куда оно убежало? Ничего, один кабинет. А здесь они так нет, интересно? Так вот, я... Пока происходил у меня переезд, обустройство на новом месте и все прочее, эм, ну, читать мне не очень есть время. А вот аудиокниги иногда послушать есть возможность. А, поэтому я прослушала метро 2033. И вы знаете, вот эти все диалоги, которые э, рассказывают всякие люди, а они все из книги, то есть ничего не придумано. Единственное, что они там были немного в других местах, но не суть. То есть диалоги сохранены, это очень здорово. Немного переделан, естественно, сценарий. Это что за стрелка? Думаешь? Хм? Думала, ключ может быть. Не, нету. Ну, давай, а как мне... А! блять, и как мне выбраться между... Ага. И что здесь? Кто тут, сука, рычит? Не выпрыгнуть отсюда. О, смотрите-ка. Патрончики. А, это пушка, которая шариками стреляет. Блин, ну мне ее не на что менять. Револьвер мне нужен. У меня там глушитель стоит. А, дробаш мне нужен. Он против мутанта вот очень хорошо. Ублюдок я, в принципе, могу сейчас поменять, но нет смысла. Потому что я... его хочу сменить на коллаж. Жаль, что здесь только три вида оружия. А, и все, и больше ты нести не можешь. То есть даже в рюкзаке, допустим, не можешь нести, чтобы там... Здесь понадобилось, сменил на другое, да и все, хрен там. Слушайте, а как мне отсюда выбраться-то? Да, блядь, задрали вы рычать, я боюсь и так. Пиздец, как мне выйти-то отсюда? Как это шкафы эти можно? Перепрыгнуть или прострелить? Туда что ли прыгать? Йо А наверх-то никак. А вон стрелка. Окей. Охуенно. Блять. А, слушайте, мы попали опять на первый этаж туда, где мы были. А это... ключ, ключ, ключ. Берем. Парилась с фильтрами с этими грёбанными. Выключу, каё, свет. Так, а где сейф-то? Где-то здесь. Вы думаете, не, осл... не услышат они меня, если... пока я тут сейф начну вскрывать? Да, сука, не скрипи. О, нормально так. 90 монет, 4 стрелки. опять наверх что ли я не, не особо поняла ну по-моему выход здесь должен быть где-то Ну а на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали, написать свои искренние комментарии поставить лайк этому видео, если вам было интересно. Но самое главное, берегите себя, а огромной всем вам удачи, новогоднего настроения, горячих обнимашек и пока-пока!